Пилат, пусть твоя память воскресит Одно а лицо средь лиц других людей. И один день был прожитый тобой, Не мог ты не запомнить этот день. У ног творит шумящая толпа, И ты вершитель страшного суда. И ждали, и от тебя Короткого совластью. Да. Да. Для человека с именем Иисус потребовали смертный приговор. Евреи привели его на суд, как будто он убийца или вор. Ты ничего в нем, Пилат, не знал. Когда пересеклись ваши пути, твоей судьбой он участь не решал. Его судьбу. Решить был должен ты. Помиловать, казнить, в чем виноват, в чем истина, А в чем жило штолпы? Иисус перед тобой пилат, и на преступника был не похож. Что сделал он? На крест распли его, ожесточенный двиг со всех сторон. Но что это, стук сердца твоего? Услышал ты и был смущен. Ты никогда не видел таких глаз. Кто этот человек хотел ты знать? Иисус был необычным в этот раз. Ты не спешил Христа на смерть отдать. Не находил мы в нем никакой. И за вопросом задавал вопрос. Скажи, откуда ты? Кто ты такой? Но ничего не отвечал. Если б ты поверил тем глазам, О, если понял, кто перед тобой, Тогда свой выбор сделал бы ты сам. Тогда ты не пошел поговорить с толпой, Но обратился к людям грешным ты. Хотите, Иисуса отпущу, Распни его, ворам пусти, Того, кто Богом стать хотел, кресту. На крест пусть будет кровь его на нас, Выраве дай свободу не Христу. Пилат, доказни оставался час, И сердце твоего все громче стук. Ты кесарю не друг, толпа кричит, Но знаешь ты, Христос не виноват, а Иисус молчит. Ты Руки Пред толпой умыл Пилат Ты не сумел Противостоять толпе В году ей Ты жертву бичевал И смертный приговор Писал себе Когда на крест Христа ты посылал Вода не смоет Грех с нечистых рук Ты предал на распятие Христа а кесарю по-прежнему ты друг, Но другом дьявола ты тоже стал. Мне жаль тебя, как слепый глух ты был, Что сына Божьего узнать не смог. А он и на кресте тебя любил. Любил он так, как любит только Бог. Он сделал выбор, он Христа предал. Шагнул навстречу злу и сатане. Так и сегодня каждый человек решает сам, на чьей стороне. Что изберешь ты? Ненависть, любовь, смерть вести с дьяволом или с Богом жизнь? жизни? и Христос перед тобой. Ты в выборе своем.